Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Владимир Тюняев и канал Техногон. Сегодня мы с вами ответим на вопрос, а что точнее в приборах-измерителях? И как измерить хорошо или плохо для человека то или иное явление? Итак, подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Начну с того, что многие-многие зрители нашей, пользователи нашей продукции, нейтроникам, фитотроникам, живицей и многими другими, задаются вопросом, а как нам в бытовых условиях проверить эффективность и справедливость утверждения наших утверждений о том, что это работает? Мы с Игорем Горюшинским очень много и часто проводим передачи, семинары на эту тему и говорим, про то, что в бытовых условиях, естественно, каждый может для себя посмотреть и проверить, а каким образом современные измерительные приборы, которые существуют а, в лабораторных условиях, то есть в лабораториях, аккредитованных лабораториях, люди должны проходить обучение, они должны приобрести оборудование, которое стоит сотни тысяч рублей. С той долей погрешности, например, при измерении свечей излучатель, вот у меня в руках один из измерителей, простенький, стоит он 3000 рублей. Мы, кстати, показывали в одном из сюжетов, как он работает. И удивительно, но мы даже зафиксировали изменение поля в поле, которое излучает телефон. А этот измеритель показывает, насколько изменилось электромагнитное поле или напряженность электромагнитного поля. Мы видим, что любая антенна, вносимая в какое-либо поле, изменяет пространство, изменяет напряженность. И в наших сюжетах мы это показывали, а в наших экспериментах и отчетах мы доказали, что все, что мы производим, все антенны, все виды нейтроников, все виды устройств для воды, живица, фитотроник, нейтроник 15 GM, нейтроник 5 GRS и прочие-прочие приборы эффективно работают, уменьшая напряженность поля и воздействие на организм человека до 90% и снимают магнитную нагрузку. Как в бытовых условиях посмотреть на эффективность? И я всем говорю, уважаемые друзья, вот покупать вот эти вот вещи, вы купите, посмотрите напряженность, измерите свет, вам покажет что-то. Ну а, а как это воздействует на вас, эти излучения, тот же свет, тот же телефон, тот же телевизор, вы не сможете, вы сможете измерить это только биологическим методом. Взять диагностику фоля, накатания, ряда раку и посмотреть по биологически активным точкам, как это делается. Вы можете взять прибор короткого по измерениям свечения ауры. И тоже можете посмотреть изменения. И многие-многие приборы работают на принципе фоли. И этим принципом можно посмотреть разницу до воздействия, при воздействии, при использовании нейтроника. Но я всем вам говорю, уважаемые друзья, мы не раз показывали вам... Вот этот прибор ЛАЗУ. Мы были на производстве, где в специальных условиях специалисты создают вот эти устройства, генераторы поля, шумов генераторы, и которые показывают, как работает нейтроник. Вот мы прикладываем, и он его гасит, гасит практически в 20 раз. Это не просто бумажка, это не просто фольга, а это рабочая структура, которая устраняет... До 90% электромагнитное воздействия. 27% вредного воздействия оказывают электромагнитные поля радиочастотного диапазона. И помимо этого еще линии электропередач, проводка, холодильники, телевизоры, которые к проводке относятся, к Током промышленной частоты это 50 Гц. Поэтому вы можете это все учитывать. На это есть санитарные нормы, правила, где есть допустимые нормы. Но все-таки для вас, как не специалистов, это ничего не значит. Вы посмотрели, превышает, не превышает. А что делать-то надо? Надо экранировать. Экранировать вы приобретаете все семейство нейтроников, устанавливаете, и у вас будет среда чистая в доме. Вы сначала и дом подберете, и квартиру расставите, а как посмотреть по энергетике? Ведь наука отрицает, мы вот в своем сюжете предыдущем говорили, комиссия по лженауке отрицает присутствие полевых воздействий, тонких, информационных. А Академик Рахманин говорит, что это есть, например. А как это доказать? А доказать это очень просто. Любой тракторист берет рамочку, ему надо прокопать траншеи, он не знает, что там лежит под землей. Он берет и спрашивает рамочку, «Рамочка, покажи мне, где у меня есть провода под землей». И рамочка у него начинает крутиться и показывать это. Удивительно, но это работает. Работает на том соединении наших мыслей. Кстати, детектор «Ж» точно также основан на изменении сопротивления организма нашего внутреннего и на скорости измерения. Изменение этого сопротивления. И таким образом происходит изменение рядом с нами каких-то полей, которые влияют вот на эту рамочку. Вы спросите, а как же, где же теория? Ну, обычно говорят, вот те же комиссии а лженауки. А теоретически вы доказали? Да, уважаемые друзья, есть масса книг. Еще вот такой старенькая книжка «Мелевои Матен». Биолокационный практикум известный: как искали воду, как рыли. Масса фильмов, здесь масса индикаторов, которые использовались, масса ученых работали над этим. И наши современники, и наши земляки. Михаил Юрьевич. Лимонад и Андрей Иванович Цыганов написали шикарную книгу, шикарную книгу «Живые архитектуры», где с точки зрения сопромата доказали существование влияния формы на пространство, негативное или позитивное. Мы продолжили их работы научные и создали шкалу, по которой оцениваем, хорошо это или плохо. Точка отчета этой шкалы – это ноль. Это то состояние пространства, которое не позитивно, не негативно не действует на человека. Как эталон была создана антенна нулевая, а в себе она несет информацию той воды крещенской, которая также в это время, в этот день снимает с человека и позитив, и негатив очищает его, а потом же сам человек начинает генерировать или плохо, или хорошо, создает вокруг себя ту энергетику, в которой он постоянно пребывает. А как ее определить? Самый простой индикатор – это есть биолокационная рамка. Вы можете посмотреть 11 стандартов, которые Михаил Юрьевич Лимонад зарегистрировал в госстандарте «Подготовка оператора биолокации» его психологическое состояние. И если вы будете учиться этому на наших семинарах, которые мы проводим по подготовке и по умению пользоваться рамкой биолокации, вы тогда научитесь в первом приближении определять, Хорошо для вас, например, питание, которое вы на рынке приобретали, или плохо? Наш зритель Джейк Нейбет задает вопрос. Ваши антенны не подключены. А как же они тогда работают? У вас должны быть подтверждающие результаты, эксперименты. Вы должны это в видеосюжетах показать. На сайте Neutronic.com и Neutronic.ru вы найдете массу сюжетов и все исследования, которые мы проводили за последние 25 лет. И биологические, и технические, и массу заключений ведущих институтов, верифицированных, то есть подтверждающих неоднократно эффективность работы наших устройств. Я утверждал, утверждаю и буду утверждать, что наиболее эффективным, простым и практически дармовым методом и индикатором измерений служит рамка биологационная. Потому что чтобы потратить массу денег на приборы, которые стоят сотни тысяч рублей, и которые показывают, ну что-то показывают, но они не показывают то, что вы измерили, как влияет на вас. Вам нужно изучить массу литературы, потратить массу денег и времени для того, чтобы понять. Если вы не можете сами ощутить окружающее пространство, берете рамочку и начинаете изучать и уметь пользоваться. Всего лишь простые-простые методы. Если вы полюбите это дело, вы можете определить все И состояние вашего здоровья, и состояние окружающего пространства. Я вам уже показал, как работают вот рамки. Раздвигаются и задвигаются. На нашем семинаре вы можете пройти курс обучения двухдневный и научиться работать. И не только с рамками, но и с маятником. Вот самая простая ниточка или золотое колечко, или янтарь необработанный, или сплавленный. И он также показывает вам, вот он может крутиться у вас, или влево, или вправо показывая ту же двоичную систему. Да нет. Так что, уважаемые друзья, учитесь самым простым элементарным методом оценки окружающего пространства, питания, воды, отношений между собой. Кстати. Вот этими рамочками вы спокойненько можете продиагностировать ваши болячки. Она вам тоже покажет, насколько у вас открыты чакры, насколько у вас каналы работают, какой орган у вас болит и насколько он болит. И даже можете подобрать таким образом лекарства, если вы в этом что-то соображаете. С вами был Владимир Тюняев и канал Техногон. Подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего.